Смотрите, вы слышите... камень нашел, короче. Вот, видите, какой в размере. Ну, то есть, вот. Шпок, шпок. Догадайтесь, сколько он весит? Вот показываю 390 граммов. Смотрите, видите, слоник. Вот так повернуть. Рыба, видите, рыба, плавник, рот, а вот глазки. Рыба каменная, правда. А вот уже мурена понятно ну, непонятно, что короче. Ну да. Вот глаза, в рот. Дальше поворачиваем. Шпок. Ну, лягушка. Лягушка точно. О. О. Рот, глаза. Вот это. Попа у нее. Вот лапки, короче, поджала. Сейчас как прыгнуть. Ну, такая, каменная жаба. Чик. А вот уже, смотрите, рот, глаза и уши. Тут ухо. Он такой смотрит. О, видите? Не понял, что меня тревожите. И тоже. И... Охренеть. А вот. Далее руки, а шарик. Ха, Непонятно. Ну, животное какое-то. Которого... Ладно, будем рассматривать с другой стороны, смотрите. Этот... Вот так, раз. Этот... раз. Едва шум. Это звук, вот Рот. Рот. Но людей, из себя этот рот звук, нос. И глаза звук... а вот залыши а вот опять плоское Еще лицо рот глаза и нос блин вообще а столько сочетаний в одном камне а вот смотрите лицо лежачего человека, вот. рот нос Глаза. Почему же эти звуки нам такие <с Вы <с <с но Точно. На этот да, камень уникальный, я так думаю. С точки а вот каменное лицо, шум глаза, в нос, двух до усы и рот. Похоже? Похоже. Однако, к этому же диапазону относятся звуки, которые издают многие музыкальные инструменты их назвать, ну вот. Хе -хе. Еще одно лицо. Глаз раз, глаз два, нос длинный. Теорий, а того, внизу тут губы смотрите. Mm. Mm. Например, скрежет, mm. Вот сбоку века, а вот тоже человек лежит на спине типа, Но с стороны, глаза и губа с нижней, с, нижней, с, нижней. с носом короче. Раз. А вот лицо, тоже лицо, смотрите. Раз глаз, два глаз, и вот рота. вот нос, плоское лицо. Вот глаз, вот глаз, вот нос, а вот рот перекошенный. Вот сюда. Вот, вот каменное лицо. О, опять оно. Так. Вот, тоже лицо. Вот глаз, вот глаз, нос, а вот рот, вот усы, короче. Это уже больше похож голова дракона. Вот. Глаз. Носная как это нам знается. И вот рот у него. Это нос, конец окончания. Так, дальше. Тут, не знаю, Ворочай как хочешь, блин. Лишь бы фантазия была. И это на кошалота похоже. Кит Это ящер Вот глаз А вот морда Вот он губы. Вот. вот Тоже лицо Раз Глаз два Нос И Что разве не похоже Это Не знаю Надо поворочить короче. Ага, вот нет. В принципе, да, вот глаз Вот глаз, опущенный нос Ну вот во рту там у него Зубы, короче, торчат вот. Эти тяжелые, уже рука устала, короче Это Плоское лицо Вот глаз, вот глаз Вот, глаз, вот рот, вот нос Вот так, если перевернуть Тоже Вот глаз, вот глаз Вот нос висит на бабушку похож на какую-то. Постоянного и и ну, тоже лицо. Как... Ой, блин. Динамике, если присмотреться, есть все те же элементы. Мембрана, Короче, рука устала, блин, тяжелый, полкилограмма. Покрути в руке мне. Вот смотрите, какую текстуру он у него. А, а вот мы на Марсе, короче. Чем не сюжет для фильмов каких-нибудь космических? То есть вот планета, ход где он там, не знаю, не видно его пока. Вот, так. вот еще одно лицо. И лицо выразит. Вот глаз, а вот рот, он нос, короче. аппарат хороший, блин, и снимки эти чик-чик и на выставку. Вот. Тоже тут фантазия главная, затылок, короче, ухо, глаз, нос, череп человека, короче, древнего, с вытянутым вытянутым, вот еще одно лицо такое с назутым губарь Во глаз в глаз нос Умер вот Блять, пока устал ладно короче потом да расскажу тяжело держать вот, смотрите что это текстура видите какая ближе уже плывет короче Ну, тяжелый, главное. А. Что мне интересен стало, что я его поднял, чуть руку не оторвало Все, короче. эти, как его? Как вас там называют? Камневеды. Ой, забыл, короче. Блетел из головы. Кам Камненологи. Спелеологи спилеологи, не, не спелеологи, по-другому. Геологи, но ну, геологи, а эти. Ну, грузи спилеологи, кажется так. Нержите. Короче, ко мне. ко мне ко мне Ко мне, ко мне короче. Камни. Лицо динозавра. А нет, ли, головастика голова. Вот. он губы, он глаз. На головастика, бабушка, на лягушку. Лягушачьего головастика. Вот вообще-то. Ну да, вот. Все, короче, устал. Но не могу оторваться, блин. Вы не понимаете, как... Не представляете, как интересно мне, блин, первооткрывателю в руках держать Такое сокровище. Ну, не знаю, для меня это сокровище. Во-первых, уй, короче, все, устал. Все, короче, скажите, спелеологи, что это за экземпляр? Ну, если кто-то разбирается. Если не разбирается, все равно говорите. Принимаю... Видно где-то было что-то. Ну, типа основания. Тут тоже. Ну, Плоское. -то, видно, летел, блин, Попал между чего-то. Ободрал, короче, себе кожу. и Дальше полетел. Ой, блин, ладно, все покедово Ну, у него вкрапления какие-то, Блестит, сверкает. То есть, чую, там, алмазы есть? Или какие алмазы, бриллианты, разверкают, значит, обработанные. Их обработали, человек, короче, и всего к нам послали. В руке, не, не знаю. Не Я, издали, не друг кайф, короче. Держу в руке кайф. Чую кайф, кайф. Друзья, <падает> Все, короче, дорогие Мы друзья и спиле скажите что это такое что это я нашел это, это на состояние, состояние или это не а вот еще есть никто не знает. слабый маг... магнетизм есть а это, это магнит такой спасибо, он такой ну а вот, он он вот смотрите. Есть такое небольшое намагничивание, как бы держится. Ну, слабое очень, конечно. Ну, если взять к чему-то там, прилепить, да прилепится елки-палки, блин, чем чему показать вам, что... Да. Есть, есть, есть магнетизм маленький, но, но он и есть, короче. Он. Что, Что это? Все хорошо. Я в шоке.